Всем привет ребята сегодня я подготовил уникальный контент а, вот на стриме короче мы с вами я с вами хочу поиграть а, настольную игру она очень простая будет вот да то есть от точки 1 но надо дойти до конечной точки а, и кто первый это сделает а, выигрывает до да? а, фишек 4 я буду по вот, красным. А, есть еще три места, чтобы поиграть. А, поиграем через Discord, а, чтобы я вам вас мог слышать, там и так далее. Чтобы задержка была меньше. И все это будет транслироваться на YouTube, мой канал. А, вот, все желающие хотите поиграть, заходите сегодня ко мне на стрин. Поиграем. Йоу.